Всем хво, мои френдс, с вами снова вега-шоу И сегодня я буду страдать В... в какой серии? Пятой серии по... Вульфенштейну Ой, точнее, ретро касту Вульфенштейну Возвращение в замок Вульфенштейна Вроде так как-то э, называется, да? Я же правильно игру перевел Возвращение в замок Вульфенштейна Итак Тут Ну, как я уже сказал Будет очень жестко. Тут монстряки у нас повыбегают из лаборатории. И меня не будут надирать и зад, и кое-что другое. Так что, говорю, будет очень плохо. Так. Нужно вспомнить. Это же отвечает за такие электричества. Поэтому я назад вернуться не смогу, друзья. Все, я, по сути, запер себя в ловушке. Ну назад нам больше не надо, у нас там ничего особого не осталось. Вот видите, тут заперто. Просто в этой лаборатории у нас глава, главный антагонист из предыдущей части. Это череп. Как помнит там Лойни Про, допустим, его знает. Этого черепа. Ой, я слышу, как он там бегает уже. Так, этот ученый... А, а что с ним было? Мужик, с тобой все нормально было. Убил я инвалида. Вот он бегает там. Он сбежал! Бегите! Беги, ученый, я тебя... На тебе, падла. Ученый спасся. Фух. Получилось. Я хочу спасать ученых. Я не хочу, чтобы они умирали. Куда он бежит? Таким он умер, подзебил Прям на это побежал Соболезную, блин Каких дебилов э, Немецкие ученые Немецкие ученые берут к себе на работу Капец, это вы такие э, Получается фашисты позаботились Об условиях э, проживания Этого монстра Ему посадили траву А нас вот, меня оставили Вот допустим в начале игры в клетке с этим С какой-то тварью там Ой, нет, тварей не было Просто в клетку посадили Со скелетиком Скелетончиком Так, подождите Что-то не работает Ну да пофиг Ой, сложный выпуск будет Я, если что Беззащитных без Я понимаю, что они немцы там фаши, За фашистов Но я буду стараться сделать так, чтобы они жили Опа ну тут я думаю всех спасти не смогу. Видите, что они уже выбежали. Не, это капец. Только меня удивляет, каким образом они смогли выбежать. Вот сейчас только умер. Все, зато не придется с ними потом сражаться. Этот, этот уровень, по-моему, по по для меня был самым сложным среди всех. Я умирал тут часто, потому что не понимал. Сейчас посмотрим, как я вас могу пройти. А! Ой, блин. Че, пугаете? Эти противники вообще меня бесят. Они прям, если начнут тебя рубить. Ой, уничтожать молнии. То считай тебе хана. И вот они вот так вот еще могут прыгать к тебе. Они меня пугали, я скажу. Я пуг... Вот эти противники единственные, кто меня пугал в этой игре. Как вы заметили. Опа! Смотрите, у нас там этот суперсолдат. Если там Воннипроф вспомнит его, это суперсолдаты, которые ходили с миниганами. Вот. Вот такой вот. Мы его убили, получается. У меня одно ХП осталось. Фига себе челлендж для меня. Ну что, давайте рискнем. С одним ХП побудем. Так, тут же ничего не надо уничтожать, да? Ну, в New Order и в The Load были чуваки с миниганами такие громадины, находили, Патрулировали все, атаковали тебя, как видели. Получается, это они, по сути, ранняя их модель. Поэтому не знаю, вспомнит ли его их или нет. И вот насчет других частей не знаю, были ли они там или нет. Челлендж провалил, потому что я уже нашел тут это для себя. хивочку и Опа! А вот не зря я включил электричество. Эти твари-то сбежали, сейчас тут буянствовать будут. И опять же, не знаю, куда идти, там же был какой-то вход. А, Где-то здесь. Так, это видео. Ну, я так скажу, последний день апреля. 30 апреля записываю. Представляете, как все время быстро пролетело. Получается, я игру про шека записывал месяц назад. Я просто в шоке. Это было месяц назад. Да. Игру, игру про шека. Мне просто грустно, что жизнь так быстро летит. Она же пролетит и все. И будет плохо для всех. состаримся мы все. Опа. Ладно, я вас понял. Просто что-то я не пойму. Я был, я же не был в этой вакации, да? А, -а, а, стоп. Я что, по кругу прошелся? Я ничего не понимаю. Вы на такие вопросы можете не отвечать, вы в принципе. Сами-то не знаете ответа. Вам в игре сложнее ориентироваться, чем мне. Потому что же не вы играете. А, да, по кругу. Но если кто-то написал по кругу, то вы правы. Да. Блин, и май начнется. Уже жара. Жарень полнейшая. На рабочей там. Капец, как жарко. Мне. Дома жарко. Еще батареи у нас не отключили, поэтому отопление с, -с, -с, -с отоплением-то очень жарко. Оу. Он отсюда сбежал. <coughs> ну что, дырочка как раз по мне, даже приседать не пришлось. Но я все равно включу. Это вот. А, мы всех убили уже. Все равно работает. Но меня что-то не дамажит. Вроде я сквозь монстры прохожу. Но не дамажит. Вы посмотрите на этого урода. Капец, у него лицо, конечно. Как у нежити этой, которую я убиваю. Может, он на ее основе и сделан. Так, ладно. А? Проектный журнал. Ну, такой я не читаю. Хотите, ставьте на паузу, читайте. Никого не заставляю. Те, кто за сюжетом там следит. Всякие записки ученых немецких. Так, и чё? И получается всё... Хрен знает, что дальше мне делать. Я не обратил внимания, что у нас тут документ вот этот есть еще. Блин, как-то мимо этой локации прошел, хотя вроде проходил ее. У меня тут а, у нас тут еще водичка есть. Можно проплыть. Конечно. Гениально. Когда узнал, что тебе влепили два за четверть. Вот так вот. Блин, мемчики про школу уже для меня будут неактуальны, потому что я уже не учусь и больше учиться не собираюсь. Поэтому вот. Еще есть такой, не знаю, заметно ли на видео или нет, но пока мы под водой, у нас немножко изображение расплывается, типа. Я это вижу, а вот как на видео, я даже не знаю. Вроде видно. Вот пока мы плывем. так, если посмотреть, то изображение чуть-чуть расплывается. Да, блин, на видео игра темнее, чем у меня. У меня все светло, нафиг. Темных мест вообще мало. Ну, в том подвале, где нежить была, допустим, там темно было. В этих гробницах, нафиг. А так вот. Так, я пока туда не пойду. С, с Half-Life'ом та же самая, блин, с... Ситуация Оп, смотрите По мне не стреляй Убей того Мутанта Че, ты нормальный? Он меня должен был Мутанта вроде убить Но мне пришлось Это сделать Вон, нападает Я помню, этот гад Короче, через решетку Тоже мог дамажить меня Если что, будьте начеку ну то бишь будьте в курсе насчет этого. То, что это тварит, такое умеет. А капец оно уродливое. Оп, тут включено. Так, мы тут не были. Тогда здесь включим. Сразу динамическая музыка заиграла, которая еще не, не, не, не играла ни разу в игре. Тут все в крови, ну, потому что это хирургическая. Эрстехюф. Наверное, это хирургия. Хирургическая комната. А может быть я не прав, я же не шарю за немецкий язык. Так. Вот тут мы проплывали. Видели решетку, но врагов тут не было. Опа. Потом сюда спустимся. А это что делает? А, это раскрыло... От... Ай! Нет, давайте сначала исследуем ост... А, это вода такая грязная? Капец она. Я, наверное, испачкался, вы посмотрите. Просто я думал, это такая у нас земля, типа, ржавая. А это, оказывается, вода. Если... Только я ничего не пойму. Мы вот видим ее поверхность грязную, но... И внутри воды должно быть тоже все грязно. Но почему-то нет. Ладно, это все это же старый движок. И ТТ 3 он на больше и не мог рассчитывать. Все равно разрабы молодцы, что хотя бы такое сделали. Поплывем сначала сюда вот. Че у нас здесь есть? Вот там по-моему выход с уровня, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться, потому что я ж подзабыл чуть-чуть. Что-то я смотрю у меня с сериями по Пу... Вольфенштейн. По Пу... Вольфенштейн плохо все. О, я этот момент помню. Вот тут он и убьет как раз. Меня. Я тебе помочь не смогу. Бегай! Опа! Вот видите, кто пришел спасти? Ты поздно пришел! Бегина! У него это Это гранатомет. Хотя больше похоже на обычный пулемет двуствольный. Ну ладно. Все, победа обеспечена. Ладно. Все, понятно, что ничего не понятно. Логика Вегаса нафиг. Это мы включим. Я пойду обратно, короче, сплаваю. Так, по-моему, надо потом вот как раз туда идти, да. Опа, я убью вас так же, как вы, как вы меня. Одного убил. <свес> <свес> Тоже через низ их так убиваю. Все, отлично. Нет, но ну это не конец уровня. Так, ладно. А здесь кто? Никого не вижу. что то я у меня с просмотрами под э, э, серией Вольфенштейн, конечно, немножко Огорчают. Потому что вот по сравнению с Half-Life и с GTA San все просмотров под Вольфенштейнами, и в том числе лайков как-то маловато. А так хотелось бы побольше. Все-таки зрителям не сильно интересна эта игра. Ну че, все равно пройду до конца, по крайней мере три части. Сорян, четыре. Это уже тоже прохожу. Опа, ящик появился. Хотя, может быть, мы пересекли эту дверь. Типа, ну ладно, мы ничего не знаем. Мы тут новенькие, да? Вроде ящик стоит для того, чтобы мы спрятались от кого-нибудь. А тут никого нет. А, вот кто? Ты опоздал опять! Ч-то чё... Чё вы любите опаздывать, я смотрю. Дураки. Полные дураки. Так, потянуть больше нельзя, если что. Ну Мне бы реально хотелось, чтобы.. Меня с просмотрами было все нормально. Чтобы на каждой игре было по, ну, по 100 просмотров хотя бы. И 10 лайков как, ми как, как минимум. Если что. Уворачиваюсь как могу. Делаю Wolfenstein такой же, как Wolfenstein 2, динамичной игрой. Не, ну, у игры это геймплей это топовый, мне нравится. Опа, вот тут этих убер-солдат выращивают, если что которых я только что сейчас убил В таких вот капсулах я один Что-то сбежал, я смотрю Где он, интересно Да черт его знает Ну их вот выращивают Опасная угроза была Опасная угроза устранена О! О! <coughs> ну вы сейчас узнаете, с кем мы посражаемся На, на этой арене Ах, агент, вот он череп Блотсковиц да? Ты потрясающий образец я, я с удовольствием уничтожу тебя кусочек, кусочек за кусочком Позволь мне представить тебе кое-кого не, не смущайся, не когда встретишься с моим прототипом Да нет, Это смущаться не буду всех моих исследований. Но Убер ты его лишишься Убир солдат, Убер солдат. Вот те самые гады нафиг из э, новых Вульфенштейнов. Меня позабавит твое уничтожение. Тух, тух. Это что, у нас Хаук топает? А то так земля трясется. Ну ч? Здесь мы видим превосходство. А, над ой, и ой. Плоть и кровь нафиг. Ты ч за брехню несешь? Взрывайся. У него, короче, вот такая вот пушка, которая, блин.. Ой, а вы не мешайтесь, пожалуйста. Стрелять шоковыми И орудиями. О, все, я его убил. С, с, с первой попытки нафиг. С первой попытки я завалил босса. <свист> <свист> <свист> <свист> То чувство, когда ученые опаснее, чем этот босс. Просто тупо заколоны Хотя он меня убивал, пока я для себя проходил, помню. Тупо уровень прошел, не умерев Так, ну Блин, я думал, это, эти бочки Ой, баллоны взрываются Могли бы не открывать дверь Я бы тут за... остался навсегда Но ничто, дебилы Ладненько, вот такая вот у нас битва Как вам, босс? Напишите в комментах Скучный, да? Легкий Просто встал за колонну и все Так, что он нам? Какое оружие выдал? Вот такое Смотрите, как оно работает Молниями стреляет Я им особо не пользовался Она, конечно, сильное оружие Убивает быстро противников Вот, допустим, вот поэкспериментируем Вот так вот Для меня удобнее лучше Обычными оружиями уничтожать они а такими вот блин тупые ученые вообще у них нет шансов против меня они все равно лезут в атаку лучше бы трусили и такими не надо пощади пожалуйста меня я бы их тогда бы не стал трогать вы меня знаете даже если бы я их случайно убил я бы перезагрузил игру как это я иногда делал вот все куча трупов на столе нафиг все сгнивать будут а, а, нет так нам надо туда теперь эта дверь у нас открылась что-то мы энергию вырубили и теперь покидаем уровень вот так вот мы и прошли с вами или не прошли ну-ка может еще что-то будет смотрите да а -а -а. У нас еще один самолет улетел, это череп как раз свалил. Гад, трус, выжил бы на бой нафиг. Что-то еще часть какая-то там пала. Теперь посмотрим опять же к оценку. Как там агент Бладскович? целеханик Потрепанно, но ничего серьезного. Он только что закончил отчет. Он на этот раз справился замечательно, просто замечательно. Новейшее оружие, биоинженерия, роботы и оккультизм. Все сходится. К чему, я не совсем уверен, но все сходится. Я думаю, точно так же, сэр. Джек, созвай совещание. Да, сэр. Что у тебя, Джек? Два шифрованных сообщений. Первое полное расписание рейсфюра СС Генриха Гиммлера. 40... Гимблер, а не Гитлер, если что. Подождите, пока не увидите следующее: частное послание от Вельгельма Страссы, головы смерти. Ну, вот это череп как раз. Датируемый вчерашним днем. Мне зачитать его? Пожалуйста. Мой дорогой рейс Фюресес, как вы уже, несомненно, знаете, мои X-лаборатории полностью разрушены. Операции Убер солдат работа всей моей жизни уже история. Я полагаю, что вы все еще верите в успех операции воскрешения. Я хочу разделить вашу уверенность. Но мне кажется, вас сбили с истинного пути личности, чьи умственные способности находятся под большим вопросом. Я хочу предостеречь вас. Союзники отправили своего лучшего агента, чтобы прервать вашу церемонию. Нельзя недооценивать его, как это сделал я. Искренне ваш Оберфюрер СС Вильгельм Страс. Понял, что я на самом деле монстр неубиваемый. Сэр, я могу говорить открыто. Конечно. Должен признать, мне тяжело принять это всерьез. Мы что? А ты прими. Верить, что все эти трансформации, ну, я не знаю, какой-то дух тысячелетнего принца, что он сделает? Выиграет для них войну? Подожди. Этому не бывать. Пожалуйста, Джек, дай мне закончить. Ну они выиграют, а фашисты сами-то выиграют. Ведущие ученые, говорящие, что у них у всех крыша поехала. Какие <с доказательства нам еще нужны? А, сэр, мне только что пришло в голову, что, возможно, мы занимаемся не тем. Я имею в виду, если они там действительно собираются тратить драгоценное время и ресурсы на всю эту, извините, мистику, ну тогда. Продолжайте. Я хочу только сказать, что если они сами отрывают силы от войны, то зачем им в этом мешать? Жак, я уверен тебе, и что добавить. Да, сэр, есть. Джентльмены, если бы всего две недели назад кто-нибудь сказал бы о легионах нежити, рукотворных монстрах и демонах из ада, кто-нибудь из вас принял бы это всерьез? Я бы принял. Нет, как, впрочем, и я. Но сколько мы узнали с тех пор? Теперь вы говорите, что мы должны игнорировать продолжение. Почему? Я не говорю, что я верю в это. Я говорю, что мы не можем забыть об этом. Но вам решать, сэр. Ну Вот такая вот... Решено. Блацкович возвращается в замок Вольфенштейна. Опа. Вот он, по сути, ретронту касту Вольфенштейн нафиг. Возвращаемся обратно в замок Вольфенштейна. Откуда избежали? И в самой первой части касту Пульфенштейн оттуда сбегали ярдов. Ветер, 5 узлов. Юг, юг, На мне шлем, Выброс, если что С очками минуты. Помню только сцену Это тоже вроде Стелс миссия, по-моему Эй, эй Открывай ворота, у меня важный груз Извини, но эта дорога закрыта. Что ты имеешь в виду закрыта? Она не может быть закрыта, это единственная дорога в Пейдаборн. Я знаю, поэтому она и закрыта. Вследствие особых условий безопасности на время приближающейся церемонии, абсолютно все передвижения около деревни Пейдаборн запрещены в течение последующих 24 часов по приказу генерала фон Стауфа. Да этот груз для генерала Фонстауфа. Это шесть ящиков сыра и сосисок для офицерской кухни. Позовите его к телефону, я думаю, он сделает исключение. Извини, но мы полностью закрыты. <с> какой настойчивый особых условий безопасности на время приближающейся церемонии Опять то же самое <distorteso> говорит Переговоры по рации около деревни Пейдаборн запрещены в течение последующих Опа, и я там пролетаю да, Какой я скрытый Слушай, я не хочу отвечать за это, я не сдвинусь с этого места, пока ты не пропустишь меня Хочешь, что ты будешь стоять здесь до завтра <смех> Но что мне делать со всем этим сыром? Съешь! Я не знаю, поищи еще крекеры. <смех> <смех> блин, забавная катсцена. Ну, блин, у нас тоже, по сути, такой приказ тех, кого нет в служебных записках, мы не пускаем на территорию завода. Поэтому. Ну или без пропусков. Ух, какая. Ой, чуть не упал. Так, у меня все оружия на месте, к счастью, не отобрали их на этот раз. Оп, глушитель наденем. Ну, чтобы был. Так, ладно. Чё? Ну, я всё это сожрать явно не смогу. Тут невидимая стена. Там говно флаг висит. Так, я просто хотел проверить, будет ли меня этот э, водитель атаковать. Но, как, как, как оказалось, да. И поэтому тут... Ну, меня все равно спалили там, пока я спускался. Поэтому будем лучше убивать... Всех нормально. Всех врагов. Стелс это не мое, друзья. Вообще не мое. Давайте еще раз тогда попробуем. Я даже, по сути, обрезать ничего не стану. Что-то тут я смотрю, не все, не все враги похватились за тревогу. Все остались по местам. Блин, ссыкуны все, короче. Вот и все. И где тут? А, я в ящиках все. Ну что, все останется, испортится. Никто не, не сможет забрать это. Так бы БДЖ Бласкович собрал, но он не умеет ломать ящики. Опа, как их убил. Ладно, Вегас не обрезай тут ничего. Оставь все так, как есть. Первый кауди. если что была миссия с дамбой, если как вы, если там кто-нибудь допомнит. А я буду ждать, когда не Вони... Про будет уже проходить эту колду нафиг. Я хотел бы посмотреть, как он будет профессионально про проходить игру. Где нет авторегенерации, но есть зато быстрые сохранение. Блин, а Вульф там может? Игра 2001 года, и по, сравнению с, вот, в по сравнению с... По сравнению с... С Metal Honor Aleta South и с... Из. С... Гады! Вульф, если сравнить Вульф и.. Metalconor Aletta South, и колду 1, то Вульф прям реально топчик. Игра лучше всех получилась, хотя игра 2001 года. Потом Metal Honor Aleta South, и потом уже колда 1. Вот у меня вот такое вот мнение. Лично у меня. Гениально! Мы... гений нафиг. Так, это... Д Должно было отключить сигнализацию, но оно не отключило. А туда как... Как-то через низ можно попасть. Тут ничего не взрывается. Все, Отправляемся наверх. Да блин, ты. Скотина. Вот какие-то, блин, очень метко стреляют такие бойцы, а какие-то вообще попасть не могут. Дядя! Ты что не умираешь? З... Блин, мне не нужен <с> его труп. чё он тут забыл? стал Скотина. Труп упал. Ко мне, чтобы он прокатился. Отправляйся назад. Вот так вот. Я всегда в играх, как вы заметили. Лифты всякие отп Отправляю назад, если что Вот такой вот у меня принцип Тоже привычка нафиг Ау Больно было Очень больно Вы даже не знаете, куда он мне попал <свы> Да Шикарная игруха Вот так вот выносливость добавили себе вот. надеюсь это не алкоголь че все отключили сразу сигнализация прекратилась да это мы так нажимаем на кнопку и она отключается это очень странно по сути все должно быть точно наоборот короче а это там вдалеке, это облака такие или это деревья интересные? Вот эти вот, как будто листья от деревьев. Но ну, надеюсь это облака, то а то это было бы очень странно. Мы как будто в стране гигантов какой-то. Мы карлики, а тут еще гиганты наблюдают. Ладно, я шучу, просто бр брежу уже. Стараюсь что-нибудь комментировать в этой игре. Оп, и тут всех убили. Мы с вами все, кстати, оружие получили, все доступные оружие в игре. Если что, поздравляю. Блин, медовхонер это тосал, все оружие можно было носить с собой. Тут тоже. Но вот в первой колде только три оружия, по сути. О! Что за тусовка тут? Вы ждали, пока сыр привезут, да? Они ждали сыра, короче. Да. И тут будет знаменитая мелодия Иг играть. Вы сейчас узнаете ее. Но тут поверх эта музыка играет вражеская, и поэтому она не слышна. Ну тут радио такое играет. Я это трогать не буду. Так, это, если что, покажу. Мне не нравится немецкий язык. Эх, нет. нельзя сломать. Поползли. Вы, кстати, заметили, у меня бедосики идут сейчас где-то, оно по 40-там минут, максимум. До 48 Доходили. Да! Опять меня, уроды, испугали. Сюда ползем. Я не буду падать оттуда. Я вас так вот поубиваю. О, а это похоже на гидроэлектростанцию как раз из первой колды. Ну блин, что в первой колде, что в ассауте. Много, много схожих миссий. В Валета Саут мы защищали танк, который передвигался по городу. Хотя в Вольфенштейне мы делали это первее. А потом в первой колде была миссия с... Тоже с дамбой, с гидроэлектростанцией внутри дамбы. И вот, по сути, в Вольфенштейне это было первее, как вы видите. Поэтому Вульф Топчик, Вульф Тащит. Она интереснее всего играется. Нет, я ничего против первой колды и Metal of Honor а не имею. Я просто сравниваю игры, так. Они слишком похожи. Вот слишком похожи, вот реально, я скажу. Если так их сравнивать. Блин, знаете, мне это кажется, как будто я недавно Metal Honor проходил. Хотя это было осенью. Ой, а в. Да, осенью прошлого года. Капец! Ребят, мы старые уже. Как время быстро летит, как будто я это недавно записывал. Блин, Шрек 2, нафиг, <laughs> был записан предыдущего апреля, 1 апреля предыдущего года. Кажется, как будто я недавно эту игру проходил. Dead Space, нафиг. Мне просто грустно, нафиг. Вообще грустно, я грущу. Эх. Ой, как-то он странно передвигается, там, не знаю, видно было или нет Да, блин Когда я подбираю оружие у фашистов, у меня оружие меняется на новое Взяли пост, взорвали Как открыть теперь? А, вот так. Все. Пойдемте дальше, что? Под полноунием, Туда. Так. Падерборн. Вот так вот у нас город называется, в который мы с вами идем. Интересно, какая сейчас миссия будет. Что-то я не помню, надо будет вспомнить. Сейчас игра покажет и узнаем. Тогда. Ой, миссия про деревню. Она такая же долгая, как та миссия, где я случайно напарника убил в первой серии. Как вы помните, тоже деревня, по сути. Она долговатая была. Эта миссия. Опа, опять тут. Все открыто, все проработано. Блин. И да. Вот эта миссия точно по стелсу. Если нас спалят, то миссия провалена будет, если что. Вот так вот. Поэтому нужно идти. И играть по стелсу. Вот так вот тебе. Кто-то мугукает. Тут столько по стелсу. Это вторая у нас, по сути, стелс-миссия, где не надо заваливаться. Не знаю, как бы в этого и не проиграл. Опа! Секретный проходик открыли. Я его помню просто. Как-то не хочу этого ждать. Если сигнализацию враги активируют, то считайте, что все провалено. А, у меня же есть снайпак, а вот такая вот нафиг. Пик. Вот и все. Заперто нафиг. Знаете, так сразу тихо стало, спокойно. Музыка не играет. Ты ощущаешь себя... Словно ты в каком-то заброшенном городе. Но только он не заброшенный. Он захваченный немцами. Нет, тут никого нету. Тебе просто кажется. Вот опять знаменитая умная сонота вроде играет, да? Если я не ошибаюсь. Тихо. Тихо. Ой. Блин, вот лунная сонота, да? Если не ошибаюсь. Ой нафиг. Какой. Вопрос. Неплохо, но моя мама делает вот. Ты выяснил, что произошло в замке. Надеюсь, сущно, диалог. Ничего не говорят, но я скажу за них. У них там все плохо. Ой. Ну меня что-то сейчас заиграла тут вражеская музыка. Надеюсь, она не сильно будет э, выбивать атмосферу. Хотя вот вроде у нас враги не спалили, а играет вражеская музыка. Ну что, нормально зато? Вот так вас вот сломаем. Это нельзя отключить. Пусть лучше играет. Классика. Это надо знать. Даже немцы это любят. Хотя вроде... Это что? Кто эту... песню составлял? Я даже не помню. Окно, которое не стеклянное. Да. Понимаю. Не Моцарт же. Ой, короче, я в этом не шарю. Кто автор этой музыки. Опа, тут дохляк валяется. Если его обнаружат, то считайте, что все. Все пропало. Вот так вот дозорного убь убьем лучше. Что, а? Тебе просто показалось, мужик, там чувак уже устал. Он ждет смены караула, вот поэтому он и сдох. Упал, поспать. Да, он сдох, реально сдох. Если что, потому что уста устал работать. Тирка нафиг. Это опять у нас подполье, где хранят винишка. Ужасный напиток. Не пробовал, но знаю. Потому что алкоголь говно. А алкоголь говнище. Не надо это пить нафиг. Так, пойдемте назад. У нас же еще там осталось. Кое-какие места, которые мы еще не исследовали. Вот допустим... Здесь. Ладно. Допустим, здесь вот. Маленький подвальчик. Или сюда пойдем. Вот так вот спокойненько их убили. И никто этого не слышит. Самое главное меня удивляет, что противники не слышат, как кто-то падает там, как кто-то задыхается там, допустим. Блин, не дай бог я убью противника. В меня полетит его оружие. О! Мы выпили алкоголь, нафиг, и снова у нас увеличилась, это, выносливость, да. Блин! Заходи, моя дорогая, мы управимся. Я скоро буду. Ах так! Вот же мразь какая. Тварина. За такое, блин, казить надо. Казить нельзя помиловать. Вот ты... Нет! Тварь! Просто тварь! Даже сказать ничего. Сломаю и заберусь и и попрыгаю на вашей нафиг. Хровати, блин. Почему мне провалили миссию за то, что я эту проститутку нафиг убил? Да. Теперь мне еще назад идти. А, ну как? Надо же сюда еще сходить. В этот подвальчик. Интересно, куда у нас приведет, в какую жопу мира. Из которой нам предстоит выбираться. Опа. Секреточка. У нас тут слитки золота. Да-да, эта алхимическая комбинация должна сработать. Ты что там, химией занимаешься? Нет, <свес> нет. А кто он такой? Ничего! С кем не бывает, понимаешь. Теперь тебе больше не придется этим заниматься. <смех> что это такое? Ну ладно. О, какой красивый череп. Кто хотел себе свечку в виде черепа? Ой, куда можно поставить свечку? Вот так вот. А, это мы, получается, эту дверь открыли. Тут у нас злой мах, оказывается, сидел. Ну, в следующей части в Ульфа будут злые маги, я это помню. С ними интересно было бороться, если что, скажу. Я дергаю дверь, такое чувство, будто у меня патрон. Блин, нет. Так, пойдемте. Это та дверь не открывается. Если там убью кого-нибудь, то провал. Посмотри. Где мой литур? Я послал этого идиота в винный погреб 20 минут назад. И он там спился. Я пойду и разберусь с этим. Смотри, на что положено, Кемф. Винный погреб нафиг Блин Ну ладно, чё, вам хана Чё могу еще сказать А больше нечего особо сказать Опа Ах, лицо, Винный лицо, погреб лицо, лицо, лицо, лицо, лицо. Да здесь нет такого вина Ах, это безнадежда Чувак, не занимайся этим, не охраняй алкоголь, это плохо, плохая работа. Вот. Хранял бы спортзал, качалочку какую-нибудь, ладно бы претензий не было. Это мы... это мы где? Интересно, а почему тут никаких пьяниц нету там? Было бы угарно там... А, вон пьяница стоит. Ну-ка, а как туда попасть? Интересно. Блин, тут стена нафиг. Эх. Ладно. пойдемте тогда дальше. Я, блин, такой удивился. А где пьяница-то? И тут раз себе попался один. Ой, какой ты добрый. Даже врагов принимаешь к себе. Американцев. Так. Вот так вот. Это он же мне сказал, да? Ой Что-то мы... Нет, там никого не было Что-то мы вернулись Хрен пойми куда Там никого не было, не проверяй даже Я тебе зуб даю Это просто тебе показался Это, как его? Девка, которая тоже со стенами ходит Враги женщины вот, это она была, короче. Тебе показалось просто. Блин, оказывается, заперто тут. Значит, правильно пошли. Я думаю, эта дверь откроется. Так, если что, я просто дошел до этого места. Чтобы... Ну, чтобы не пришлось смотреть вам это на видео. Так. Просто, знаете что? я буду говорить, что я там иногда делаю, если что, или если говорить не буду, то это буду вставлять в ви видеотекст, что я там добрался там до места, допустим. А если, кстати, выстрелить по бочке? Нет, вино не будет вы выливаться. А было бы классная проработка деталей. Было бы. Но нет. Потому что там то не про, то Рус Александр не... А, это ты, Вилли? Да-да-да, это он. Опа. Смотрите, что я обнаружил. Вот не понимают иногда, что там э, происходит. Иногда. У меня на видео. Там. Пожалуйста, не убивайте меня. Так, я в... ничего не сделала. Заткнись, заткнись, пожалуйста. Что-то я открыл какое-то секретное место рычагом, но где оно, интересно. Книга какую-то читал. А, во! Вот! Это у нас патрончики. И слитки. За сбор слитков ничего не дают, к сожалению, типа. Ну, просто прогресс уровня там. На 100% уровень прошел, допустим. Как-то так. И все. Так ничего примечательного. Вот поэтому для удобства там войне я буду, короче... Ой, как вы поняли, указывать, что там я делал. Хотя одно время я так делал. Это будет довольно весело, я думаю. Если только все это правда. Просто делал, мала сверху. Да, я помню, как мы не погибли. Такая героическая это была бы смерть. Нет, слабых бесполезной смерти бы. Так... перегрев. Ничего страшного, что я выстрелил. О! Я помню эту локацию. А типа, всем пофиг, что я выстрелил, да? Может быть, я просто всех врагов уже убил на этом уровне? Интересно. Вот же тут тревога есть. А! Я ногой выбил! Я просто кнопки перепутал. Я ногой выбил нафиг дверцу. И я просто иногда, знаете, забываю закрывать за собой двери. Может быть, тут намного больше закрывающихся дверей. Ну, блин, мне невероятно повезло. Мне просто прилетела пушка врага нафиг. И я случайно выстрелил. Я по стелсу убил врага ногой. Но тут прилетела пушка, я... А, вот враг искал врага, типа, кто выстрелил. Так бы, он, может быть, какой-нибудь, короче, мне комментарий там сказал, типа, А, это ты, заходи, погрейся, выпьем чаечек, Там, и что-нибудь на пуст лес, сказал бы, какой-нибудь. Но, короче, не стал этого говорить. Ну, все, получается. Мы уже почти прошли этот уровень. Неплохо так его прошли с вами, я скажу. Так идем сюда. Классный уровень. Следующий тоже будет вроде неплохим. Да блин, классным точнее. Опа, врага убили. Это у нас нафиг особняк. Если чё, медов Коноре каком-то было ähm, тоже миссис с особняком, в каком-то, али это сауте. И вот тут тоже миссис с особняком, как вы видите. Любят авторы друг у друга брать идеи. Вот. Но это вы уже увидите в следующей серии. Поэтому заканчиваем еще одну пятую серию с вами. И будет шестая. Мы уже по сути нафиг почти до финала дошли, но это еще не финал. Так, ладненько. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.